Добрый день! Перешарните через грусть. Вы улыбнулись? Значит, все в порядке. Почаще смейтесь, радуйтесь и пусть улыбка станет утренней зарядкой. Чем чаще будете улыбаться, тем, более, тем быстрее будете расти по карьерной лестнице. Это уже проверено. Проверено мной. И сегодня я поделюсь с вами своей истории. Я Лотникова Лёля. Сейчас я в звании золотой директор, в закрытом звании, в открытом, в Старший золотой. И хочу с вами поделиться, как я докатилась до такой жизни, или просто моя история в Эрифлейм. Это как хотите, так и принимайте. Уважаемые коллеги и гости, которые присутствуют в нашем зале, эта история – которую я сейчас буду рассказывать. Она так же, как и стихотворение моей дочери, она для моей дочери, она идет точно так же от души. Как я докатилась до такой жизни? Или что меня заставило выйти на улицу и начать сотрудничать в таком непрестижном маркетинге, как сетевой? Вы очень много слышали. О том, что фу, сетевой маркетинг. Нет, сетевой маркетинг. Да еще из компании Арифлейм. Большая часть людей обычно от него убегают, ссылаясь на недостаток времени или считают, что это выше их достоинства. И говорят, нет, это не мое. Мое совсем другое. мое быть нищей. Я обычный человек. Как все, четыре года назад работала за входом в школе. Это назовем работу дополнительным доходом, так как доход в школе не превышал тысяч рублей в месяц. Когда сейчас 15% уровень, кто на 15% уровне в Арифлейм в сетевом маркетинге, получают больше. Основные Заходом были у меня сельхозработы. Вот так мы растили с Катюшкой, с сыном и и мужем. Вот так мы зарабатывали деньги. Мы выращивали саженцы плодово-ягодных и декоративных культур. Было очень много теплиц, было очень много работы. Было очень тяжело работать. Выращивали все, что могли. И, естественно, самый э, такой э, конечный результат – это реализация. Это реализация. И ее было, ее было сложно произ делать. Почему? Потому что все живут от товарооборота, Рынки насыщенные. Ну естественно, мы это реализовывали. Этим своим основным доходом я занималась 30 лет. Здесь я была королева. Здесь я знала все. Мне предлагали что-то другое. Я думала, а там я кто? А здесь я знаю все. И было очень сложно. И что греха таить? Жили мы не бедно. Вырастили троих детей, доктора, офицера и учителя. И как говорится... Все есть. Дом большой, машина, дети с образованием, с приличной работой. Что еще нужно человеку? Куда еще бежать? Что еще искать? Многие сейчас говорят так. Сейчас мои, мои ровесники говорят. Да уже все, жизнь на закате. Куда бежать? Уже я это не смогу, это не для меня. А это вообще зачем начинать? Осталось жить то я думаю не так. Я совершенно думаю по-другому. И, как правило, мы открыли детям дорогу в мир прекрасный, а дети думают о нас. И старшая дочь Екатерина познакомила меня с сетевым маркетингом. Честно скажу, не принимала. Не принимала. И руками, и ногами. Я даже слушать не хотела. Я говорила, нет, это не мое. Нет, у меня нет времени. Но в один прекрасный момент до меня дошло то, что я не могла принять истину всего маркетинга именно с компанией «Арифлейм». Элементарно. Пользуйся продукцией компании «Арифлейм». Будешь красивой, здоровой, свободной, позитивной, спокойной, всесторонне развитой. Говори об этом. И громко, громко говори, всем говори. А тебе за это будут платить деньги. Причем немалые. Меня это сразило. Я стала разбираться. И пришла я в Арифлейм. Мне сразу крутили у виска. Потому что я сразу ушла от школы, от земли. Мне очень много отговаривали. Но первое мое решение было не пробовать, а делать карьеру. Сразу мы работали в офлайне. Первое время. Мы работали в офлайне. Мы тогда еще не знали интернет. Вот сейчас присутствуют здесь на этом слайде все люди, которые присутствуют у нас в зале. Они еще все здесь. Они не уйдут уже. Это понятно. Они с нами. Мы раздавали листовки, проводили разные соцопросы, проводили различные мероприятия. Мы делали все. Что это бизнес? Как-то было не похоже в этом-то оффлайне. И даже при таких методах, которые я вам сейчас вот только что показала и рассказала, я вышла на доход в 1000 долларов за 4 месяца. И каково же мое было удивление, когда я поняла, что при таких доходах у меня идет стаж, моя зарплата чистейшая белая, у меня полный соцпакет, да я о таком даже не мечтала у себя на плантациях на земле и в школе. И когда я уходила со школы, мне до пенсии было всего оставалось всего два года. Меня никто не мог понять. Мне говорили, что у меня вообще нет ума, и я на старости лет выжила из него. Как так можно за два года до пенсии? Уйти. Но я ушла. И мы с командой не сдавались. Искали пути. Катюшка нами руководила. Она вышестоящий спонсор. Мы искали создать бизнес такой, систему бизнеса такую, что, которую сломить очень сложно за которые пойдут люди и работали э, в интернет изучали все возможное и невозможное э, иногда было даже э, придем в наш офис э, как правило ну вначале это было больше как бы э, оффлайновцев и придем в офис, аж слезы катятся. Не понимаем, как это сделать. Не получается. Интернет не тот. И компьютер бы я выкинула. И себя я бы тоже выкинула, потому что что-то что не получалось. И наш труд, и вот эта карьерная лестница, которая показывает, ребята, ты посмотри вверх, назад ты не оборачивайся, а смотри только вперед. Ведь там все самое лучшее вот там, повыше. И, естественно, мы нашли эту систему. И вот она родилась. Родилась система работы в интернет. Ура! В июне 2013 года мы запустили проект. Мы запустили проект. И, естественно, в сердце это было дрожь. А как он сработает? Какие результаты? Будут ли они? И, они? и этот год нам дал результат. Нашему проекту только год. За год всего 1419 новых званий, в том числе 30 директорских званий. Доход от 1000 долларов до 4000 долларов. В каком? В наемном труде вам будут платить такие деньги? Да ни в каком. Такие плантации, которые вы самолично обрабатываете, а если не системой, не, не, ну да, если не системой, я имею в виду хозяйственной, и то все от Боженьки. А здесь все от нас, а Бог нам поможет. Где мы можем столько заработать денег? Машина моя личная, не семейная, от Арифлейн. Я участвую в программе Арифлейн. Вернее, в программе «Мой автомобиль». И я уже могу участвовать в программе «Мой дом». Но у меня есть дом, и я приобрету еще один. И об этом хочется сильно кричать. Всем. Моя тоже, Жан, любимая фотография. Вот так я сейчас работаю. Да, я не на рынке. Не на том рынке, где вы меня видели с саженцами. Не там, где мы с Катюшкой спину гнем и горшкой также. На тех вон плантациях. Нет, вот это тоже моя работа. Я еду, а мне люди звонят. Я приехала на заправку и рекрутирую. Я зашла в магазин. Я рекрутирую, машина стоит, мне задают вопросы. Я везу подруг по пути. Я живу в селе, в поселке. Еду в город, захватила по пути подруг. Я рекрутирую. И все обращают на мою машину внимание. Кто сказал, что это не мое? И кто сказал, что это некрасиво, нехорошо работать? Или плохо в сетевом маркетинге? Это тоже моя работа. Танцевать на Красной площади. Весь инет знает о том, как мы работаем. Ведь работая в школе, я так не смогла бы работать. Не было бы у меня такой методики, работая за вхозом на полях тем более и это моя работа тоже да когда я мечтала о таком лайнере о таких премиях и чеках о том признании который дает компания Арифлейм да просто сердце рвется на части ребята услышьте начните конкретно работать не спите, не ждите. Все зависит от вас. Это тоже моя работа. Гулять по Риму, плавать на огромном лайнере в круизе. Это тоже моя работа. И это мне предоставляет компания. Это никто чужой, другой какой-то на фотографиях. Это я. Здесь я. И наш руководитель Катя Лотникова. И это моя работа – отдыхать на Кипре. Отдыхать на Кипре в то время, когда в России холодно. Это тоже моя работа. Да, я сегодня пенсионер. И пенсионерка – ветеран труда. Мой стаж идет и будет продолжать идти. И самое главное, я сегодня официальная миллионерка. И об этом все время хочется кричать, об этом хочется говорить. Если у вас нет времени, и вы не можете найти, выделить и дать приоритет этой работе, но вы при этом бегаете на работу за 15 тысяч, а то и меньше, и работаете, как ломовая лошадь. Где тут моя лошадь? Как ломовая лошадь, бросив детей на произвол судьбы. Не обижайтесь. Тогда вам так и надо. Жалко только детей ваших. Дети будут вас повторять, и в детях отражается ваша судьба. Детям сложно будет вас уважать и ценить, потому что родить и дать кусок хлеба и немного воды – это очень мало для детей. Им нужен другой мир – мир добра, мир позитива, мир любви, мир путешествий, мир финансовой свободы. Они должны понимать, что они люди с большой буквы. Человек – это очень большое значение вообще в существующем мире. А такой мир нам может дать только сетевой маркетинг в сотрудничестве с компанией Reflame. Вот так трудовой отпуск и путевки бесплатные дает компания Арифлейм. Я ни один трудовой отпуск за 25 лет, работая в школе, не провела столь комфортно, как на этом лайнере. Я увидела три страны, работала бы в городе, э, в школе. Я бы до сих пор, кроме Георгиевской и Шаумяна, ничего не видела. И за год нашей работы. Вот они. Прекрасная команда. И это еще не вся команда. Это только за год. Ребята, это банкет директоров. Ведь только мы за один год работы занимали в этом огромном миллионном ресторане один стол. Мы за год уже занимали один стол. А в этом году, мы уже подсчитываем, у нас будет больше двух столов. Вы представляете? Да это просто кайф, если правильно сказать. Ставьте приоритет. Не говорите «не могу», а говорите «я могу». Работай не два часа, как тебе хочется. Работай больше. Но есть такая пословица – Бедный работает тогда, когда ему есть нечего А богатый работает всегда Если вы хотите быть всегда бедными Вы будете торговаться со временем Два, три, четыре А говорили, за четыре часа вы выйдете на директора Да ты отработай продуктивно четыре часа Ты забудь о том, что ты не умеешь, ты учись чтобы добиться того, чего у тебя не было, тебе нужно научиться делать то, что ты никогда не делал. Я никогда не думала, что я буду работать в интернет. Я плакала над компьютером, когда мы начали на нем работать. Я знала, что есть мышь и как, ее, и, и как включить компьютер. Я это одолела, я это сделала. И пока что... У нас команд уже много, кто работает в интернет. Пенсионерка, я одна. И я этим горжусь. Потому что именно дети, именно мои дети показали мне дорогу в сетевой маркетинг. Я очень рада, что Арифлейм появился в моей жизни. Сожалею только, что не раньше до меня это дошло. И что именно благодаря моим детям я сейчас живу вот так, а не как в огороде. Я совсем другая, вы даже по фотографиям видите. И самое важное, это дети мной восхищаются и любят еще больше, чем любили. Потому что я бабушка, а внуки меня называют баб. А баб, это так прикольно, а я им могу подарить любой подарок, какой хочу. С вами на связи была Лотникова Лёля. Вот такая у меня история. Забыла спросить, если есть вопросы, задавайте.